привет друзья вы на канале easy to install меня зовут виталий сегодня мы попробуем поставить на машину k5 такую функцию которая в ней до сих пор не было это авто включение света братья китайцы нам в этом помогут с алиэкспресс мы купили датчик и сейчас попробуем его установить посмотрим что из этого получится Итак, для установки этого датчика нужно определить, где у нас включение габаритов и ближнего света. Для этого мы открыли доступ к главному переключателю света, и здесь теперь нужно найти, как он у нас включается. То есть, если проколоть, так, вот тут уже прокалывал отверстие, так, вот масса у нас есть. Мне так кажется, насколько я помню по схеме, должна приходить масса. Теперь, прокалывая провод и включая переключатель, мы можем найти, на каком проводе у нас появляется. Так, это у нас уже висит. Не то, значит. Тоже не то. Так, здесь у нас... Вот это ближний свет. Так, и вот это, скорее всего, масса. Да. А вот это должен быть габарит. Да. Вот эти два провода нам нужно задействовать. То есть на них нужно подать минус для того, чтобы сработала... Да, все правильно. Для того, чтобы сработала автоматика. То есть реле нужно соединить на вот эти два провода и подключить к нашему девайсу. Так, значит, что у нас здесь получается? Девайс выглядит вот так, называется он фотоэлемент, фото реле, вот правильно сформулировал. Значит, сам фотоэлемент, вот он. Он очень маленький, его можно спрятать куда угодно, но главное, чтобы он видел свет. И подключается он у нас на разъеме. Теперь для того, чтобы это все активировалось, вот здесь нарисовано, нарисовано написано VCC, грант, и вот выводы реле. Вот этот общий посередине, этот нормально замкнутый, этот нормально разомкнутый. Так так как у нас два провода нужно скоммутировать, то значит вот это реле будет подавать на другое реле получается. Второе реле можно припаять к этому, чтобы параллельно оно срабатывало. Да, так и сделаем. Итак, я собрал по схеме, то есть подал сюда питание 12 вольт. Сейчас в данный момент от машины на постоянку. Оно в последующем будет подключено через зажигание, то есть при включении зажигания. И теперь проверяем датчик как он срабатывает то есть затеняем его делаем темно сработал теперь если попадает свет все выключается вот или срабатывает вот выключается так теперь при срабатывании реле у нас замыкается контакт этот контакт мы уже будем использовать также мы можем использовать второе реле я сейчас его припаяю с этой стороны мои любимые релюшки маленькие Они такого же формата как и в этом но немного меньше но распайка у них точно такая же поэтому Сейчас мы припаяем его с обратной стороны Так, общий у нас получится здесь И проводами можно будет, даже не проводами, наверное, можно подогнуть эти контакты И напаять его прям так же Вот так И оно у нас будет параллельно с обратной стороны Вот так и сделаем. Итак, для того чтобы нам увеличить количество контактов, я припаял реле. Обмотку я припаял параллельно этому реле и общий тоже посадил на общий. То есть получается сейчас в данный момент черный провод у нас приходит здесь на общий и здесь он подключен сюда же на общий. Вот он. Теперь с нормальным разомкнутого контакта я отвел сторону провод и здесь получается с нормально разомкнутого провода э, контакта я тоже вывел белый провод теперь что нам нужно сделать это нужно подключить на питание на эту плату и подключить вот этот пучок проводов к регулятору то есть вот Теперь вот здесь у нас получается, мы выяснили вот эти три провода, у нас ответственные за включение света и э, габаритов. <coughs> Поэтому подключаем черный, это у нас масса. Так, и подключаем его. Так, так, так, так, так, подключаем его. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Так. Опустим лишнее. Так, черненький на общий. Хоп. Есть. Так, теперь. Давай заизолируем его сразу, дабы что бы, чтобы, как бы. Куда? Бегаем! Так... И теперь, в принципе, без разницы, кто у нас куда будет подключен. ну. Должны быть оба белых подключены на эти вот проводки. Вот так. И теперь для проверки попробуем подключить его. Минус, цепляем на минус. Так, плюс, подключаем к постоянному плюсу. Так, и пробуем перекрыть свет. Включился свет. включается выключается то есть вот я закрываю солнце видит открывается закрываю датчик ага. О, вот так надо закрыть немножко проникает свет он все равно его видит вот включается и выключается ну Но... Достигнуто то, что нам нужно. Теперь нужно вот этот датчик спря вывести, не спрятать, наоборот, вывести его где-нибудь на панели так, чтобы он видел солнышко, ну или свет. И э, он достаточно маленький, то есть я не думаю, что это возможно его даже вот сюда вот в промежуток между обшивками вытащить, и он будет работать. Но лучше, конечно, куда-нибудь на панель. Сейчас мы этот вопрос продумаем. Но принцип вот я показал, то есть как бы ссылку на этот, на это реле я оставлю в описании. Если кому-то интересно, можете пересмотреть, как я это сделал. И все будет вам, будет вам счастье. Так, ну а вот этот провод нужно посадить на зажигание. То есть, чтобы при включенном зажигании, даже я думаю, не зажигание, а аксессуары. Нет, лучше все-таки второе зажигание на Ignition 2. И я думаю, что как раз при стартере будут лампочки выключаться, потом опять загораться. То есть если ночью, если днем, реле не будет активироваться, потому что датчик неактивный будет. Ну вот, в общем-то, и все. Если понравилось видео, ставьте лайк. Всем удачи, увидимся в следующем ролике.